Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня в студии Даниил Константинов, а в эфире у нас политик Леонид Госман. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Я вижу, вы сегодня вышли в эфир из необычной обстановки. Вы находитесь где-то на площади, в кафе. К нашему эфиру Это добавляются шумы, говор людей, шум улицы. Это правда, да. Тут рядом какая-то компания громко говорит. Но я не, надеюсь, меня слышно? Нет, слышно, все хорошо. Это, ну, даже, все... это даже интересно, по пословно. Конечно, интересно. Я вот о чем вас хотел спросить. Вы на днях опубликовали статью с интересным названием "Соболезнования Кремлю в связи с блистательной победой». В ней вы, в частности, пишете. «Помнится, были в истории человечества победы, которые стоят победителю больше любого поражения». Здесь сразу вспоминается такой термин, как "первого победа». Ну, и вот что я вас хочу да, спросить. Вот можно ли считать действительно то, что произошло с Кремлем, с «Единой Россией», и вот их победу таким образом, "первые победы"? Ну, мне так кажется, я просто не использовал в тексте "первого «пировая победа», ну, просто потому что оно, так сказать, на поверхности лежит. А знаете, Ильф и Петров писали, что когда им обоим приходила в голову одна и та шутка, они ее тут же выбрасывали. Считаю ее, так сказать, очевидной, да, поэтому, вот, поэтому я это не использовал. Хотя, конечно, это первая победа. Понимаете, э, результат, э, ну, вот, слушайте, ну, хорошо. Какая была их цель? Формировать парламент? Нет, конечно. Конечно, нет. Потому что, во-первых, они это и так формируют. Во-вторых, это не имеет никакого значения. Но смотрите, в парламент избрался очередной городской сумасшедший э, э, Анатолий Вассерман. Такой, есть, знаете, такой, с бородой такой, с такой странный... Жилетки с огромным количеством карманчиков и так далее. Вот. Он, э, ну, он городской сумасшедший. Ну что поделать, да? Такое, такое тоже бывает. Э, э, вот, э, значит, э, станет ли Дума хуже или смешнее от того, что в ней есть Вассурман? Нет, не станет ни хуже ни смешнее. Потому что, во-первых, уже некуда. Во-вторых, Васерман а, а, и э, остальные 449 членов Государственной Думы не решают вообще ничего. Понимаете, вот просто совсем ничего. Вот. Это же не парламент, он же не принимает законы, понимаете, у него же нет позиции. Они вообще не совсем люди. Потому что человек, это тот, кому Господь дал свободу воли, и который эту свободу воли принял от Господа, да, а они от свободы воли отказались. Они подчиняются тому, что им говорит клерк из администрации президента. Поэтому это не важно. А какая была цель, реальная цель э -э -э, э -э -э, администрации президента на этих выборах? Надо было доказать, что за них продолжают голосовать, что вот да, вы недовольны, но заткнитесь, сидите под плинтусом, потому что а за нас голосует большинство. Теперь, кому это они говорят? Они говорят всем, кто ими недоволен, правильно? Значит, то есть они это говорят мне, но я, все мои товарищи, вообще, ну кто бы ни был, да, все убеждены в том, что во-первых, что Единая Россия э, э, проиграла, допустим, в Москве, в Питере и так далее, проиграла, так, и что нас ограбили. Еще сильнее, чем в 2011 году. То есть легитимность этой власти снизилась на самом деле, а не повысилась. То есть это полное поражение на самом деле, которое просто по дуре, по глупости делается. Они же не понимают последствий. Смотрите, они так беспокоятся, что вот, значит, боролись с Навальным. Замечательно, боролись с Навальным. Навальный их враг, понятно, ежу понятно, что Навальный их враг, да? И все те, кто там, не знаю, что и голосовали вот в соответствии с рекомендациями Навального по умному голосованию, конечно, их враги. Но они одной вещи не понимают, эти наши мыслители кремлевские, что э, не было со стороны партии Навального, не было призывов к насилию призывали только голосовать определенным образом. То есть, абсолютно мирная вещь. Да? Они это сделали, они все разрушили. Что теперь будет? Представьте себе, если эта система доживет до следующего электорального цикла. Когда Навальный или кто-то другой вместо Навального, кто будет, скажет мне, например, да, парень, давай вот мы будем голосовать все вот так, и мы их таким образом снесем. Да? А я ему что скажу? А я ему скажу, извини, мужик. Ты уже, ну, ты или такой же, как ты, там, 4-5 лет назад, уже к этому призывал, ничего не получилось. Давай как-то иначе. Как иначе? Значит, понятно, что значительная часть э, граждан, ну, оппозиционно настроенных граждан, просто э, уйдет в личную жизнь или уедет, или еще как-то. Вот, но те, кто останутся в протесте, будут значительно более радикально настроены. Значительно более радикально, понимаете? Наша власть сама вкладывает людям в руки коктейль Молотова. Сама. Вот. Может быть, она это делает специально, чтобы можно было стрелять. Возможно. Вот вы говорите, что хуже быть уже не может, рассматривая новый состав Государственной Думы. А так ли это действительно? Вам не кажется, что глубина падения может быть бесконечна? Понимаете, конечно, нет. Естественно, можно всю Думу составить из Вассерманов или этого самого Евгения Попова из программы «60 минут» или еще каких-нибудь там странных людей, да? Вот, конечно, можно, да? Просто это не имеет никакого значения, понимаете? Вот не имеет никакого значения, какой глубины падения кадровый состав Государственной Думы. Потому что она ничего не решает. Если бы там были порядочные люди... Они могли бы там какой-то устроить что-то, ну как там э, отец и сын Гудковы там пытались, как Илья Пономарев там, и так далее. А где они все? Они уже все в эмиграции, да? Значит, никого, э, приличных людей туда не пустили. То есть у них э, неожиданность, их ждать не надо. А э, там, допустим, два, э, там, два Вассермана, или 22 Вассермана будет, или там еще какого-нибудь клоуна, э, э, кто там, Милонова, да? Э, э, это не имеет никакого значения. Для страны это не важно. Понимаете, вред, который Дума приносит нашей стране и соседним странам, да, определяется не совокупной глупостью и подлостью э, депутатского корпуса, а определяется волей Кремля, только волей Кремля, больше ничем. Вот, поэтому забудьте про эту думу, про ее состав, какая разница. Это правда, я рад, я рад, что вы сказали об этом, потому что по моим наблюдениям многие из наших товарищей из оппозиционной среды не понимают этого факта. Вот многие люди с действительно не понимают, что решения принимаются не Думой, решения принимаются в Кремле, ну или как минимум в администрации президента, если это не такие, не судьбоносные решения. Но почему-то очень часто в спорах вот, о голосованиях и о составе Госдумы все равно всплывает аргументация людей о том, что ну вот важно же, чтобы там были там приличные люди, например. Или напротив, важно, чтобы там были неприличные люди, но настроенные оппозиционно по отношению к Единой России. А по-моему, я с вами в этом согласен, совершенно не важно, кто там именно окажется. Не, вы знаете, я не совсем согласен в случае, с вами, видимо, сам с собой. Потому что мне кажется, что как раз... Некоторое количество приличных людей в Государственной Думе, они могли бы повлиять не на работу Государственной Думы, законотворческую, разумеется, это невозможно, да? а они могли бы повлиять на общественную атмосферу в стране. Ну, потому что это трибуна, потому что это возможность показывать нелегитимность и маразм происходящего и так далее. Да? Вот. А вот в какой степени негодяи там будут, вот это уже действительно, мне кажется, что вот это как раз уже э, значение, э, значение не имеет э, никакого. Я понял вашу мысль. Такой вопрос у меня. Вот вы не раз уже упомянули термин легитимность. И в своей речи, и в статье вашей, вы говорите о том, что легитимность происходящего неуклонно снижается. А дальше развиваете мысли, говорите о том, что обращаясь к властям. С кем вы останетесь, с Росгвардией. И вот здесь у меня вопрос, Ленин Яковлевич: а разве этого мало? Вспомните события в Беларуси. Этого мало. Этого мало, потому что в Беларуси наш брат и э э э э э лучший друг Александр Георгиевич Лукашенко остался не только с Росгвардией, ну, в смысле, своего аналога, своих карателей, да, он остался с Владимиром Владимировичем Путиным, он остался со старшим братом который ему деньги кидает немерено, который, когда у него совсем было хреново, отправил ему этих самых пропагандистов кремлевских, чтобы они там взяли э, белорусское телевидение и там разговаривали и так далее. Да? То есть он остался с Путиным. Вот. А это важно. А у Путина такого Путина нет. Понимаете? Нету того, кто может его поддерживать извне. Ну просто в силу там, размеров России там, и так далее. Это, это невозможно. Да? Поэтому Путин останется только с Росгвардией. А Росгвардия предаст. Придаст Росгвардия. Слушайте, все предают, а эти не предадут. Да, как же? Обязательно предадут. Вот. И вы знаете, вот э, у меня был опыт личный. Э, меня э, несколько раз задерживали там. Пару раз суды были там. Нет, суды были не пару, 4, что ли, 5. Вот. <связь> Я, естественно, когда там ведут эти к автозаку Амбала, да, я, естественно, среди них, так сказать, политическую работу провожу, ну, потому что иначе неинтересно. Вот. Я им говорю, мужики, говорю, вот вам не стыдно? Вот вы здоровые такие парни, да? Вот. Сейчас кого-нибудь, сможет там грабят, кого-нибудь, не дай бог, насилуют, еще что-нибудь, да? А вы Путина защищаете от меня. вот, что вы дурью-то маятесь? Вы лучше, значит, людей защищали от бандитов. Знаете, какой ответ? Да нам этот Путин. А дальше идет ненормативная лексика активно, да, вот, и потом там с девчонкой одной говорила, она мне, она протокол на меня оформляла, вот, и она говорит, ну, чего, говорит, вы вот в это пошли, ну, вот же солидный человек, ну, что такое там, известный, то есть, ну, что, не жаль, вы не понимаете, что всегда власть вот такая, ничего другого не может быть и так далее, вот, я говорю, слушай, ну, во-первых, иногда бывает и иначе, да, вот есть масса стран, которые живут иначе. Рая на Земле нигде нету, но, но такого маразма, как у нас, тоже мало где. Вот. А потом я ее спрашиваю: а ты вот зачем здесь работаешь? Ну, вот все-таки такая работа не очень приятная, да, там вот. Что ты здесь делаешь-то? Она мне говорит, ну как, чего, у нас, говорит, пенсия, у всех пенсия это в, в, в таком возрасте, а у нас в таком, да, а вот у нас квартиру дают, вот еще что-то такое, еще что-то. То есть, понимаете, вот у меня были такие разговоры, допустим, с американскими полицейскими, когда я спрашивал, что ты работаешь, да, он с полоборота заводится и говорит, я защищаю людей, я защищаю порядок, я стою на страже там законы и мирной жизни сограждан. То есть он, он чувствует эту миссию, да, а наши не чувствуют. Не чувствую, она за квартиру работает, понимаете, эта девчонка. И эти мужики, которые меня вели, тоже за квартиру работают. То есть, на самом деле, на самом деле, они, конечно, предадут. И все предавали. Вспомните, Данил, вспомните, 1917 год, февраль, да? Кто защищал государя-императора? Никто. Когда его поезд тормозил на Петроградском вокзале, вот, ну, когда его уже ввели после отречения, везли, да, то... Э, э, ну, я читал, по крайней мере, сам, сам не присутствовал. Вот, но читал, что офицеры Свиты, которые ему лично присягу давали, которые умереть должны были возле него, защищая его, они спрыгивали с поезда, и убегали, чтобы не попасть, значит, этим самым революционным отрядом. Понимаете? То есть, а шахраи ну да, гвардия попыталась пострелять маленько, но ну, постреляла, кого-то убила, а потом поняли, нет, не надо. Вот. Поэтому нет, они зря на это рассчитывают. Ну, квартиры, вы говорите, что наши полицейские борются за квартиры и работают за квартиры. Но в нашем мерзком климате квартира это уже не так мало на самом-то деле. Это несомненно, это несомненно. Но понимаете, в чем дело? Да, пока все стабильно, они за квартиру служат. Но <coughs> вопрос же, что будет, если насчет качаться? Понимаете, если понятно, что эта власть слаба. Да? Вот тогда, если ты за идею, понимаете, если ты за идею, да? тогда ты на костер пойдешь. Ну, как шли люди, там, советские диссиденты, не только советские диссиденты, антифашисты в разных странах, там, на какие муки принимали, вот, а, ну, и наши сегодняшние тоже, в общем, героически себя ведут, очень многие, а если ты за квартиру, то ты не будешь стоять насмерть, понимаете, ты не будешь, ты в сторону отойдешь, за квартиру не погибают, понимаете. Это правда, это правда, хочу немножко вас поддеть, можно? Да легко. Вы поддержали умное голосование. Не боитесь, что в 2024 году вас призовут голосовать за Зюганова и вам придется идти голосовать? Вы понимаете, в чем дело? Я не то, чтобы так совсем поддержал умное голосование. У меня была позиция, на самом деле, другая. Я говорил, что это единственная стратегия. У вот другой нет. Да? Это единственная стратегия. Сработает она, не сработает, я не знаю. Да? И в этом смысле, знаете, если понимать, вот, если считать, что ты выбираешь парламент, да, то, конечно, нельзя голосовать за коммунистов там и так далее. Если считать, что ты не выбираешь парламент, что парламента нет, а ты просто противостоящий «Единой России», то тогда вопрос только в одном – как можно нанести им какой-то ущерб? Да? И ребята придумали – вот голосуйте так, и вы им нанесете ущерб. При этом я считал, и, считаю, и писал и говорил об этом – что ни в коем случае никого нельзя к этому принуждать. Вот сказали, объяснили, дальше человек сам решает. Потому что если тебе это поперек души, вот поперек души, не делай этого. Вообще, помните, жизнь родни, честь никому. Вот это очень важный тезис, на самом деле, да? Честь никому. Если ты считаешь, что твоему чувству собственного достоинства, твоей чести, вот это поведение противоречит, не делай этого. Не делай этого. Твое чувство собственного достоинства важнее любых политических соображений. Вот в этом я абсолютно убежден. Чувство собственного достоинства каждого из нас важнее любой политики. Но, судя по всему, причинить ущерб ни Путину, ни Единой России уже не удастся, потому что сегодня стало известно, что единая система онлайн-голосования будет распространена на всю Россию. За ее основу предлагается взять московскую систему электронного голосования, которая, собственно, и сработала в ту злополучную ночь, когда... Все кандидаты, поддержанные умным голосованием и выигравшие выборы, вдруг их проиграли. То есть, судя по всему, власть готовится в 2024 году просто тотально сфабриковать президентские выборы. Вот скажите, пожалуйста, у вас есть какое-то видение того, как могут развиваться события? Ну, смотрите, во-первых, вы сказали, что вот меня призовут голосовать за Зюганова. Я не буду этого делать. Не потому, что я, мне Путин про, там, менее противен, чем Зюганов, а по другой причине, потому что я понимаю, что выборов-то не будет. Понимаете? Ну, нельзя. Власть не сменится в результате выборов. Она в результате выборов не сменится. Она сменится иначе, другими способами. Да? Теперь что будет? Значит, ну, есть, во-первых, есть биологический фактор который надо иметь в виду всегда и помнить о нем. И он, в общем-то, существует. Хотя наш президент, дай бог ему здоровье, вроде бы в неплохой форме пока, но, тем не менее, все под богом ходят. Вот все. Вот. Но если не брать биологический фактор, значит, мне кажется, что эта система организирующая. Вот, вот мы присутствуем, уже не первый год, на самом деле, мы присутствуем при агонии системы. Агония может продолжаться, и у человека может продолжаться долго, понимаете. Люди, вот очень старые люди, знаете, умирают годами. Вот сейчас, когда если я поддерживающая медицина, да, они годами находятся между жизнью и смертью, фактически, да? вот, они уже не живут, но, как бы, продолжают, как бы, существовать в этом мире. Часто даже не понимаю, что они в нем существуют. Вот, мне кажется, мы присутствуем при агонии системы. У нее совершенно точно нет будущего. Вопрос в том, как она закончится. Она может закончиться в силу естественных причин, когда придет какой-то преемник, неважно, легитимный, нелегитимный, по процедуре, не по процедуре, вот, как-то, ну, кто-то же встанет во главе страны, значит, когда Господь призовет Владимира Владимировича к себе, кто-то встанет, и этот кто-то, кем бы он ни был, Кем бы у него, может быть, меняется Путин Штрих, он все равно должен будет менять как-то политику. Точно так же, как ее меняли там, после смерти Сталина там, и так далее. В общем, всегда меняется, когда меняется государь, да? первое лицо, это очень важно. Вот. Это номер раз. Но мне это все больше кажется, что наиболее вероятным вариантом окончания существования нашего режима является дворцовый переворот. Я к нему, разумеется, не призываю, но, но, кстати, не только потому, что это меня посадят за это, если призывать, а еще и потому, что я совершенно не уверен, что это будет хорошо. Вот. Но просто мне кажется, что это может случиться с высокой степенью вероятности. Понимаете, и, кстати, эти выборы, они усилили вероятность дворцового переворота, потому что они снизили легитимность власти уважение к власти не только в среде оппозиционно настроенных граждан, которым я принадлежу и мы с вами принадлежим оба, да, но и в среди в среде начальства, в среде элиты, потому что понимаете, ну вот высшему, самом высшему слою ему делать некуда, ну понятно, куда, куда ты теперь денешься с подводные лодки, но есть же просто начальники там, высокие, но не самые высшие, а их перспектива стрельбы по соотечественникам все не обязательно радует. Причем, в основном, не по моральным соображениям, по соображениям, собственной безопасности. Да? А вот необходимым условием дворцового переворота, необходимым, недостаточно, но необходимым, является понимание потенциальными заговорщиками того элементарного факта, что элита поддержит их в их действии, постфактум. И это много раз случалось. Вот пример самый такой, я его в тексте привожу, естественно, это убийство императора Павла. Когда граф Палин и другие его товарищи входили в опочивальную государя, то они прекрасно понимали, что когда завтра объявят, что государь скончался по флексическим ударам, не будет возмущения в Петербурге, а будет наоборот праздник. Так и было. Когда сообщили, что бы скончался по политическим ударам, народ вывалил, ну, чистая публика в основном, да, вывалила на Невский. И на Невском вообще кидали шляпы в воздух и кричали «Свобода!» и так далее. И граф Палин это понимал, а иначе не было бы э -э, дворцового переворота, понимаете? Мне кажется, что сейчас все больше э -э, людей в элитах вздохнут с облегчением, если этот режим закончится. Но, кстати говоря, есть и другие сигналы, которые свидетельствуют о том, что дворцовый переворот возможен, в принципе, потому что сегодня палата представителей Конгресса США утвердила очередной пакет антироссийских санкций, в который, кроме мероприятий, направленных против госдолга России, есть и конкретный список на 35 человек, так называемый список Навального. Он, кстати, по большей части входит из список Путина. То есть это представители высшей политической и финансовой элиты страны. Такие чиновники крупные, олигархи такие, как Усманов, там, Брамович. То есть, ну, отборные сливки российской политической и финансовой элиты. И, наверное, всем этим людям не очень нравится, что они попадают в такие списки и могут столкнуться с неблагоприятными последствиями. Как вы думаете? Ну, я думаю, что да. Понимаете, они сделали запад, западное, значит, наше... Наши партнеры, как выражается Владимир Владимирович, они э, сделали ну, значительно менее комфортной жизнь приближенных к нашему государству людей, просто значительно менее комфортно. Самое смешное, Сечин несколько лет назад, что только санкции начались, вот Сечин давал интервью ведомостям, а ведь эти ребята, ну там Сечин и другие, они же совершенно, понимаете, они же перестают чувствовать поляну, да, вот совсем, да, вот просто совсем. Ну, поскольку у них обратных связей-то нет, им только говорят, что они гениальные, и поэтому они уже не, не это самое, не сенсурируют сами себя. И он сказал, что не гениальную вещь. Я это сам читал. Он говорил про санкции, как это плохо и неудобно. И он сказал, что у него собака, которую он очень любит, живет с женой в Испании. И он уже там год или сколько-то собаку не видел. Понимаете? Так что будет тяжело, конечно, и понятно, что же не только собака в Испании. У него собака с женой в Испании, там любовница, еще где-нибудь там дети, еще где-нибудь, э, ну, ну и так далее. Вот стоит у него бизнес-джет, понимаете? Вот, там набитый инхрустированный золотом, и, там унитаз золотой или из цельного бриллианта. А лететь он может на этом бизнес-джете? Ну куда? К Лукашенко, да? к Ким Чен Ыну, а так, в общем, особо некуда летать. И вот, поэтому, конечно, их жизнь стала некомфортной. И, в общем-то, понятно, что следующий начальник, он, конечно, сделает какие-то шаги. Он может быть такой же, как Путин, но какие-то шаги он должен будет сделать. И Запад сделает шаги обязательно, понимаете. Если у нас тут сменится первое лицо, то Запад, конечно, сделает какие-то символические жесты, показывающие, что нет, мы не собираемся продолжать вендетту значит, давайте, ребята, давайте вообще закончим этот базар и будем жить нормально, да. То есть э, тот же там Усманов окажется объективным бенефициаром. Ну что ж, будем надеяться на то, что они все-таки это поймут и предпримут какие-то шаги, направленные на то, чтобы это произошло скорее. А у меня последний к вам на сегодня вопрос, который я не могу не задать, поскольку это, эта тема широко прозвучала в информационном пространстве. Венедиктов его роль в электронном голосовании, кто он, жертва, палач, виновник или человек, введенный в заблуждение? Как вы относитесь к этому конфликту? Я никак к нему не отношусь. Понимаете, мне кажется, что разбор персонального дела комсомольца Венедиктова уже немножко затянулся, честно говоря. Вот. Надо понимать вот что. Значит, ну, Мое личное убеждение, что на электронном голосовании были масштабные фальсификации жуткие, да, вот я в этом абсолютно убежден, вот. больше я про Венедиктова ничего не знаю. Какова была мотивация Венедиктова? Я тоже не знаю, на самом деле, но откуда, откуда, откуда мне знать, ну, давайте его спрашивать, вот, но самое главное, вот что надо понимать, то, что произошло, Произошло не потому, что было электронное голосование. И не потому, что Венедиктов его поддерживал и был каким-то электронным начальником. или, там начальником, или Ну, кем-то в этом, среди начальников этого электронного голосования. Да? Не поэтому это произошло. А произошло потому, что Путин. Знаете? Потому что такая система. Не было бы электронного голосования, они бы сделали как-то иначе. Вел бы себя как-то иначе, я не знаю, там, за два дня до выборов сказал, нет, братья и сестры, я, значит, вот сейчас осознал, что там будет фальсификация и так далее. Результат был бы тем же самым, понимаете, тем же самым. Помните, была такая, был такой анекдот, как, значит, ворона сидит с сыром, естественно, да? Вот, лиса пробегают, спрашивают: ты за Путина? Она говорит, Да. Сыр, значит, падает, лиса уносит его, а ворона думает, а вот что было бы, если бы я сказал «нет»? Не в Венедикторе проблема понимаете? И я боюсь, что это перевод стрелок, на самом деле. Понятно. Спасибо большое за это интервью. С вами были Леонид Вам Гозман спасибо. и Даниил Константинов на канале Форма Свободной России Ну, а Леонид, Леонид Гозман у нас вышел из какого-то красивого итальянского города в эфир. Это правда. Спасибо, всего доброго, оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания.